Я тут. Вот она Леня, смотри Значит, такое задание Ты увидишь на своем пути Вот такие беленькие стрелочки Тебе надо идти по этим беленьким стрелочкам Куда ты видишь, эта стрелочка ведет? Туда Иди прямо Еще? Ты должен идти прямо по направлению стрелочек И дальше ты где видишь стрелочку? Да. Это иди по стрелочке иди, иди по стрелочке, да Иди там стрелочка Ничего себе, это что ты там нашел? Это что это ну Что такое, Лень, расскажи Это суперкрылья Покажи Вот можно uh -huh. Ничего с себе Вот это сразу <связь> Открыть <связь> хочу. Дальше пошли Давай, дальше, дальше. Стрелочки, вон туда ты должен послышь кусть полезть. Видишь стрелку очередную? Давай. Вот стрелочка. Вот она. Туда. Туда, правильно. <связь> а дальше, Леня? Прямо ты должен идти По стрелочке Гляди, вот На заборе, что там? На забор смотри Нет, а стрелочка Вот и Вниз <клево> там надо брать, а вот и <клево> Ищи там где-то Ищи Еще. Покажи хоть О, вот. Это Супер опять Ух ты ж А как его зовут? Зеп. Джеп! Ух ты! Ты его тут нашел? Да. Молодец. Ну что, пошли дальше? Да. Дальше идем прямо. До стрелочки. Вот туда, вот, Лен, вот туда прямо. Так, куда она тебя ведет? Иди. Да. Туда, иди по стрелке. А вот куда? Туда? Да. идешь прямо, иди, иди, иди прямо. Ты что делаешь? <смех> <отходишь на> <смех> смотри прямо, все еще смотри, иди прямо до следующей стрелочки. Так туда. Туда, правильно. <смех> прямо, прямо иди. Стрелочки же еще не кончились. Вот, подожди, вот дальше стрелочка. Ты увидел ее? Да. Давай дальше. Так, вот, он, он, же, он же все понял. Большой совсем А что тут? А ты не посмотри <силит> Вот она стрелочка была Браво! Молодец Все! Все сюрпризы нашел <силит> И это мое И это твое Лень, ну покажи хоть всем Лень, покажи Покажи, куда убежал. Покажи, Мама. что у тебя. Давай, иди сюда. Вот сюда вот положи. их. А, Гриса сюда. Итак, первым Леня нашел, как его зовут, не знаешь? <социт> не не знаю. Я его тоже ни раз не видел. Джеб! Это Джеб, это главный, да? Да. Гриса. А это кто? Гриса. Не, я его видела, но я не знаю, как его зовут. играй. Вот такие вот стрихи, дурки. Леня нашел, молодец, Ленька. Давай. Давай. Давай ну, посмотри хоть сюда, в камеру. Ну, давай, это... Гриш, давай ты пойдешь. Так, так вот это... А мы Гриса. Давай, я давай, давай я раскрою. Ты сам. Сам. Ну да, Гриса. Глянь. Супер -крейдя. Ай, на ниточках они. Лимонид, Давайте я не могу. Не надо лимонид. Сейчас я всё тебе вот. Кто это? Кто это? Это я хочу тебя спросить, кто это? Как его зовут? Сам не знаю. Не знаешь? Скажи. А покажи, покажи он раскладывается, что там? Что там? Что он умеет? Что он умеет? Он умеет летать. У него выдвигаются ножки. Можно посмотреть? Где? Можно посмотреть? Можно. Он как поле рыбака раскладывается, да? Да. Можно? Вот это они все так. Yeah. Ух ты yeah. Можно? Yeah. Mm, какой классный. На, молодец. Yeah. А, yeah. вот Гриша. Yeah. Хорошо, коробочка у него теперь есть. Yeah. Вот мама, смотри. Yeah. Мама, Еще теперь раз. открывать yeah. вот это. Помочь открыть? Да. Давай. Были значит. И последний остался степен. Ух ты! Какой? Давай на ниточки, отойду. отрави ему, надо? у него там не получится Держи, Илья! Да. Ничего себе, этого как зовут? А, я как зебра Как зебра? <свят> <свят> как зебра <свят> Ну а кто у них самый главный? Этот красный? Да. Ничего себе! А, тут написано Джет. Вот написано. Джет. Мы имя. А у этого имя. Надо посмотреть. Этого звали. Белу. Белу, да. А этого звали у нас Пауль. Ух ты! Можно посмотреть какого-нибудь? Помогает а у меня одной рукой никак. Ух ты! Это, Это Зев! Ух ты! Вау! Как он умеет! Вау! Зев умеет вот так. Ну-ка, покажи всех дружков. У них, значит, тут вот у всех руки высовываются. Оп. Ноги у них есть. Вот так. Супер Крейпи. Куда кляжет? Я не могу здесь. Этот мусор не нужен нам. Ну и все, против. На взлет! Трансформация! <связь> <связь> Сейчас муравья что-то. Чего да? ты не хочешь? Не хочет. -и -и. Пассажира а -а -а. потеряли. Я, ну дай, дай. Да. Ну чё у вас этот красный то верх ногами валяется? Всё. Денья, хочешь сказать пока? Пока. Всем до свидания и пока. Вс. Все, Леня нашел всех суперкрыльев. И если тебе понравилось это видео, то поставь ему пальчик вверх, потому что мы всей семьей дружно старались вырезать, клеить и также Леня старался искать это все. Ой, Леня, а меня завалили! Что такое? И также, если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись. И также, чтобы не пропустить моих новых видео, нажимайте на колокольчик, который есть рядом с кнопочкой подписаться. Ну, а если еще кто-то захочет посмотреть на Ленин канал, то ссылочку я оставлю в описании. Вот и все. Пока-пока.